Всем здравствуйте, с вами сегодня Рем. Я хочу показать, каково играть с одним FPS в нашей всеми любимой GTA Online. Но не все так буквально. Я покажу сегодня на примере PvP. Если вам это видео уже начинает нравиться, поставь лайк. Может быть 400 ликов, ммм? И да, по классике, ребята, извиняюсь, реклама. А в данный момент времени, если ты обладатель ПК, то я приглашаю тебя в свою группу по прокачке. Здесь ты не останешься без внимания. Я тебе могу предложить от самого банального денег РП до разнообразных пакетов и дополнительных услуг. Прошу пожаловать. Ссылка на группу в описании. Да и давайте уже наберем тысячу человек в группе. Заранее всех благодарю. Итак, чтобы сделать быстрее это видео, и чтобы вам было понятнее, я вам расскажу, с чего начну и чем закончу. Чтобы не проговаривать каждый шаг и не иметь дело с большей болтовней Начну я с 60 FPS, затем 30, далее 10, 5 и уже ближе к финалу подойдем к одному. А если вы задались вопросом, как ты понизишь FPS, то ответы увидите в самом видео. Первому ответившему на данный вопрос, с чего я понизил FPS, я переведу 2 сотки на киви, просто без бы, вот так вот, как нечего делать. Также делай репост видео со страницы вконтакте и попадешь в следующее видео. Все ребята, хватит с прелюдией, давайте начнем. Thank you. Roach, motherfucker.